Всем привет и добро пожаловать на канал Эми Стар. И сегодня я хотела бы поговорить с вами и поделиться своими секретами: как же отрастить длинные волосы и с аспектом на длинные блонд волосы. Мои волосы сами составляют в, по длине, да, как вы можете видеть, 64 сантиметра то есть отсюда до кончиков волос 64 см сантиметра волос. И сегодня мы рассмотрим некоторые факты о том, что же портит наши волосы, не дает им отрасти и все такое. Начну я с пункта первого. Техническое травмирование волос. То есть зачастую мы, что мы делаем первое неправильно, это мы неправильно расчесываем волосы. Мы их дерем, чем-нибудь наподобляем. Такого, вот так вот отсюда сильно. Пошли, пошли, пошли. Это... Mm -mm. Это... Mm -mm. Многие пользуются чем-то похожим или массажной, так называемой, расчески. У меня ее нету, но это вот что-то по типа такого, вот так вот. Mm -mm. Есть также дорогущие варианты профессиональных расчесок с натуральным ворсом и все такое прочее. Мы вот так вот нежненько вводим. Это М -м. не буду кидать, потому что она дорогая. Также некоторые умудряются расчесываться вот этим. Это брашинг. И он придуман для укладки волос. Запомните, никогда в жизни. Брашингом мы не расчесываем волосы. Это... Mm -mm. Также есть так называемый гребень. Он думан для длинных волос и якобы является самым лучшим средством для расчесывания. Что я думаю... Mm -mm. Я расчесываюсь уже года-три вот этим. Это Тайни Тизель. Есть много разных сейчас фирм, на самом деле, по типу Тайни Тизеля. И вы можете купить любую бюджетную, но суть такая, что там должно быть два слоя ворсинок. Да? То есть, видите, короткие длинные ворсинки. Купите любую, и вы будете счастливы, потому что это новейшая технология. По данной технологии вы можете расчесывать, не травмирая свои волосы мокрые. И сухие. Притом вы можете их расчесывать начиная с корня до концов. Да? Что мокрые, что сухие волосы. Но не нужно драть их вот так вот. С волосами нужно обращаться бережно. Надо их холить, лелеять и любить как себя, как часть себя, любимый, дорогой. Поэтому. Купите нормальные расчесы. Вот. И расчесывайтесь аккуратненько, берясь корня. Можно расчесывать с корня, да, но лучше всего начиная. Не расчесывайте на весе, что я наблюдаю тоже у многих. Вот это вот. Нет. Кладем на ручку и расчесываем. Или если мы берем от середины, кладем на ручку, и ручка едет вместе с расчесочкой. Да? Или если мы расчесываем от корня. Мы ведем примерно столько, а потом по ручки расчесываем да? аккуратненько, нежно и бережно. Вот это первый фактор. Научитесь расчесывать свои волосы. Это угу, фактор номер два. Сейчас мы поговорим о сушке волос, о фенах, о, укладочных приспособах. Суть такая, лично я не использую туду, туду, на себе практически никогда. Для того, чтобы отрастить длинные красивые волосы, их не нужно сжечь, не нужно. Если вы совсем не можете обойти без этой вот дружной компашки то что я вам советую, если ваши волосы пушатся, сделайте кератин. Но если вы все-таки не можете жить без вот этого или вот этого, покупайте термозащитные хорошие средства. Термозащитных хороших средств очень много. Суть термозащитных средств такова, что вы будете сжигать не кутикулу, своего волоса то есть не верхний слой волоса будет сжигаться да? и разрушаться и потом будет все ломаться и сыпаться а вы будете сжигать данное термосредство оно для этого и придумано но важно найти хорошее термосредство я думаю вы можете погуглить облазить интернет написать в комментариях спросить у меня потому что таких средств Уйма таких средств очень много, и сейчас я не буду перечислять или начинать показывать вот это, это, это, это, потому что это займет очень много времени. Что касательно меня, я не пользуюсь ни этим, ни этим. Для гладкости и прямоты волос, мои волосы, кстати, очень пористые и вьющиеся от природы, я делаю кератин. Последствием погоревато. И я сушу волосы только у корней только здесь. Да? Вот, вот я не сушу длину, она у меня сама прекрасно высыхает. Да? И то я не сушу корни каждый раз. Вот, третий факт ⁇ это покраска волос. То есть если вы неправильно красите свои чудесные волоски, они у вас будут сжигаться на концах. И концы будут обламываться. Зачастую обломы происходят именно из-за неправильной покраски. Сейчас я поговорю именно про блонд волосы. Да? Например, свои блонд волосы я рачу при помощи того, что я крашу только корни. Да? Длину я не крашу. Бывают случаи, да, когда я ее крашу, тонирую, это очень-очень редкие случаи. Раз в год или, например, что-то пошло не так, и я решила там перетонировать все это дело. Если вы не можете жить без тонирования, да, вы слишком там блондинка на очень высоком уровне осветления, то что бы я вам посоветовала? Тонироваться без красителями. То есть сейчас очень много кто тонируется Голдвеллом, краской Голдвелл без амячной серии, то гуляет в интернете. Кстати, я еще не пробовала эту краску, да? Пробовали многие мои коллеги, говорят, вау-вау-вау-вау-вау, я не работаю вообще голодой краской, да, поэтому в одном из своих видео я попробую, и мы посмотрим на это, да? Чем тонируюсь я, если у меня есть желание протонировать волосы? Кстати, не подготовила на столе, сейчас будем воровать. Например, тадам! средства от Revlon, да, 8.1.2, да, я блондинка 8 уровня, я тонирую с чем-то вот таким, получается очень классненький оттенок. Суть такая, что здесь на баночке написано, надо держать три минуты, вот ничего он за три минуты вообще не делает на самом деле, его надо держать так же, как ну, какой-нибудь грейзиколор. Color. 30 минут. То есть вы просто помыли голову шампунем, не используя никакого бальзама, нанесли либо это, либо это, или вообще любое тонирующее средство, которое не окраска, а что-то вот по типу бальзама, да, или пигмента прямого действия, ну, что-то, что, короче, забьется ваш волос, но при этом не будет его жечь. Да. Если вам интересно, подробно... Это тема о а, тонировании. Напишите в комментариях, и я сниму видео про это. Потому что про это можно говорить тоже очень-очень долго. Ну, суть такая, что, в общем, мы красим волосы у корня на эмульсии не выше шестерки. Я крашу свои волосы на эмульсии не выше шестерки у корня. Потому что объясню, почему. Мы один раз покрасили корень, допустим, на. Шестерки, он у вас такой желтоватый, да, но когда вы красите, он у вас где-то здесь отрос немножко, вы красите вторично, на это опять попадает красочка, он у вас становится светлее, светлее, светлее, то есть у вас всегда волос будет вот здесь вот светлее, светлее. Если у вас изначально есть такая, э, такое желание, чтобы ваши волосы были от корня до кончиков прям блон-блон-блон, да, в принципе, вы можете забыть про здоровые, длинные, густые волосы, да. Вы можете про них забыть, потому что это всегда будут довольно сильные покраски, эмульсия будет всегда не меньше шестерки, всегда будет тонирование, и все это будет ваш волос жечь да. не смотрите на модели в инстаграмах на звезд на на многих таких людей потому что в большинстве случаев у них просто наращенные волосы да это тоже вариант отрастить длинные волосы взять их и нарастить факт Нарощенные волосы защищают ваши волосы и они успешнее отрастают но это если проведено качественное, хорошее наращивание по холодной японской технологии, да, не травмирующее, скажем, сильно волосы наращивание волос. Факт четвертый. Сейчас начинается летний сезон. И все мы, большинство, поедем купаться, загорать, отдыхать на море и прочее, прочее. Что я говорю всем своим клиенткам, летом в предвкушении того, что они вернутся, и я увижу вот этот вот э, -э, -э, э! Спаси меня! Мои волосы пересушены! Всем рассказываю по 20 раз, расскажу вам безумный секрет. Если вы купаетесь в море, как только вы вышли из моря, вы должны помыть свою голову шампунем. Потому что соль, которая содержится в морской воде, она разъедает ваши волосы. Тем более вы сидите, допустим, с мокрыми солеными волосами на солнышке, и оно еще припекает, и все это... Съедается солью. Не ждите или слишком долго, скажем, не ходите с такими волосами, потому что они будут сожжены. И впоследствии, если вы приехали с моря идете делать кератин, да, его сложно, скажем, соль сложно из волоса добыть да, и забить кератином. Да. То есть это очень важный факт. Мойте. Голову после купания в море, иначе соль съест ваши волосы. Попробуйте дома взять кружку с водой, развести соль, нанести на какую-нибудь прядку чуть-чуть и посмотреть, что же с ней будет, допустим, через пять часов по сравнению с тем, что с этой пряткой. Факт номер 5. Факт пятый, конечно же, важно питание, что вы едите, и витамины. Если вы питаетесь неправильно, не знаю даже, как это назвать, не очень полезной пищей все время, и у вас нехватка чего-то в организме, каких-то витамин, микроэлементов, то ваши волосы, соответственно, конечно же, будут страдать, они будут расти медленно, они будут выпадать... И будет много проблем с волосами. Поэтому, если вы наблюдаете, что ваш рост волос замедлился, да, либо у вас очень выпадают волосы, не считая весны и осенью, весной и осенью выпадание волос – это нормально, это сезонно. Или хорошо они у вас весной и осенью лезут очень-очень-очень, купите витамины для волос. Факт номер шесть. Это будет чисто для блондинок. Многие блондинки используют шампуни, бальзамы, нейтрализующие желтизну. Например, мод. Вот. То есть, кто не знает, кто не слышал, это вот такие... Это шампунь, да, я взяла шампунь. Это вот такие чудесные фиолетовые. Сейчас я налью вам в пробочку и покажу. Потому что есть люди, кто не знает, я знаю, прекрасно. Вот. Смотрите. А -а -а. Вот, вот такие вот чудесно-сине-фиолетовые шампуньки, которые ты моешь голову, и он нейтрализует желтизну в твоем волосе. И бальзамы, и шампуни продаются. Но суть такая, что вот этот вот фигмент, он по сути, он пигмент, он, он как краска пигмент, да. Ну, не совсем краска, да. Но суть такая, что они все в большей или в меньшей степени сушат ваши волосы. И они у вас обламываются именно из-за того, что вы пересушиваете. Те блондинки, которые моют этим шампунем и используют такой бальзам, а концы зачастую начинают ломаться, потому что пересушиваются именно концы. Да? Я сама таким шампунем пользуюсь очень редко. То есть, если мне нужен какой-то вот холодный там эффект более белый, я использую этот шампунь, да. Я понимаю, много блондинок на очень светлом уровне осветления, и им он якобы более необходим. Но суть такова, что можно использовать не шампунь, не бальзам, можно покупать какие-то маски. Факт номер семь – это подстригание волос. Что бы вам не говорили «мы», Парикмахеры, о том, что свои волосы надо подстригать раз в месяц, раз в три месяца, раз в два месяца, и, не знаю, раз в неделю. Да? Вот. Что я говорю своим клиентам? Да? Не стригите волосы, если вы хотите их отрастить. Если вы растите волосы, не нужно их стричь. Это полный бред, это зарабатывание денег на вас. То есть вы отрастили, допустим, за 3 месяца, не знаю, 3 сантиметра, вы пришли и вам их срезали через 3 месяца. Э, что? Вот, суть такая, что если вы найдете добросовестного парикмахера, он будет видеть, нужно ли вам отрезать там чуть-чуть. Или вообще расскажет, как лучше сохранять эти концы, чтобы в дальнейшем их обрезать, когда уже не будет жалко. При том, если вы обрезаете каждые три месяца вот такие вот сухие кончики, да, вы будете, короче, короче, короче. А если вы отращиваете, то вы один раз за год срежете их. Факт номер, не помню какой, возможно, восьмой. Могу ошибаться. Когда вы идете в душ, пользуйтесь заколочкой. То есть собирайте свои чудесные волоски и закалывайте их вы избежание попадания геля для душа или мыла на ваши волосы, потому что любой гель для душа будет их сушить. И, наверное, предпоследний факт, назовем его так. Используйте в своем уходе за волосами масла для волос. Сейчас будут небольшие так. Например, да. Что делаю я? Каждый раз после мытья волос на влажные волосы, примерно начиная где-то вот так, свы хвостики, и наношу масло. Масло, у меня густые волосы. Масло я беру примерно, ну, я не знаю, нет, ну вот столько. Да, вот так вот размазываю по ручке, да, и наношу, вот так вот ручка в ручку, и наношу на кончики более, и как будто бы втираю вовнутрь аккуратненько, особенно кончики. Это я делаю после мытья волос каждый раз, да. Я каждый раз покупаю разное масло совершенно, потому что задача попробовать и найти какой-нибудь самый супер-пупер, да. Но скажу, что примерно, ну, практически любые масла, они примерно одно и то же, какое-то там больше понравилось, какое-то меньше, какое-то там пожирнило волосы, надо его совсем чуть-чуть наносить, да. Что я делаю каждый день? Каждый день я встаю утром, и перед расчесыванием своих волос я делаю то же самое, я наношу, вот сейчас у меня есть это масло, я вам даже могу показать, и вот так вот наношу его на прядь волос, вот прочесывая пальчиками аккуратненько, да, и вот так вот кончики. И то же самое я потом делаю со второй стороной. И тогда я беру свою чудесненькую расчесочку и расчёсываю. Это я делаю каждое утро. Масло помогает защитить волосы от солнечных лучей и прочего-прочего, вообще, ну, это, в принципе, ежедневный уход, то есть я это делаю каждый день. Если вам не нравится, я знаю, многим не нравятся масла, они считают, что не жирнят, ну, есть просто разные масла, и какое-то меньше набрать, какое-то больше есть чудесное средство шелка я не знаю, где вы его можете купить, потому что, в принципе, оно продается только в профессиональных магазинах. Возможно, его можно купить на eBay. Да? Что это такое? Это, в принципе, шелк, натуральный шелк. Он по консистенции, по типу масла. Да, но он не так жирнит волосы. То есть это для тех, кто не любит жирнущие волосы. Биошелк – это американская косметика, у них есть шампуни и прочее-прочее. Все натуральное, с шелком, да, с протеином шелка. Это средство очень хорошо подойдет для блондинок. И Суть такая, что, допустим, я пробовала очень много средств от Биошелка, маски и прочее-прочее, шампуни, но из Биошелка, в принципе, я использую только вот это. Почему потому что если вам интересно, пишите в комментариях, я сниму вам видео про мой опыт с биошелком. вот. Или, например, те, кто не любит вообще масла или что-то маслинистое, можно использовать какие-то кремчики. У меня, например, есть Goldwell Rich Repair, серия для блондинок, да, крема. Сейчас я покажу, что такое вообще крем, что подразумевается. Вот, он как, он крем. Его тоже вот ручками растираем и вот так вот по волоскам. Он не жирнит, не пачкает, не лепит волосы. Главное не перебарщивать Очень большая проблема, что многие перебарщивают со средствами. И тогда да, тогда у вас жирные волосы, испачканные и все такое. И последний факт. Видите, я забыла все номера, но всегда можно выкрутиться. Последний факт у нас будет, это маски для волос. Делайте маски для волос. Ну, это если так коротко, да, это и так понятно, да. То есть, если вы блондинка, вам необходимо как-то свои, вообще не блондинка, вам необходимо как-то свои волоски подпитать, да. Сейчас я не буду разбирать э, все эти баночки, выставлять и начинать показывать, да, вот это хорошо, это хорошо, а вот это мне не очень понравилось. Тара -тара. Нет, э, просто скажу, что я делаю маски для волос один-два раза в неделю. Также я сниму видео про маски для волос, как и косметические, так и натуральные, потому что я использую как и косметические, так и натуральные маски для волос. Потому что, потому что, потому что это вы узнаете в том видео, которое я сниму про маски для волос. Спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, это видео было полезно и информативно для вас. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Если оно вам не понравилось, эу, ставьте дизлайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!